Всем привет кристаллики, вы на канале Анна Кри. В этом видео я научу вас за один день делать переворот вперед. Но для этого вам нужно уметь сделать мостик. У меня есть видео как встать на мостик. Оно будет тут на подсказке и будет еще под видео. Обязательно посмотрите. Поехали! Подпишись на канал. Да-да-да-да-да. Сначала разогреваемся, прыгаем на скакалке. Right, I'm scared to death Scared of your eyes Looking in my eyes Scared all that I'll die down And hold my breath Wake up one morning And see your face I can feel it coming back These shivers are everywhere То они точно умеют делать хорошо мостик. Если у вас не получается встать на мостик, посмотрите видео, как э, встать на мостик. Как проверять встаем мы на мостик на не ставим для подушки. И потихоньку делаем мостик. Если на этой высоте у вас получается, значит одну подушку убираем. Часть, значит, убираем эту. Пробуем с полом. Пробуем делать переворот вперед. Нужно нужно оттолкнуться от пола вперед. Сейчас я вам покажу. Сновимся и отталкиваемся. No more и ставьте лайки. И не забудьте нажать на колокольчик. Пока-пока. Подпишись на канал. Та -та -та -та -та. <звук> Мама, все.